Здравствуйте, уважаемые художники-любители. В этом живописном эксперименте, речь пойдет о светотеневых массах и тональности картины. Разберу и попытаюсь написать картину фламандского мастера Ян Франс Ван Дайл, цветочный натюрморт. Несмотря на цветность, в полотне не присутствуют яркие или кричащие краски, вся палитра цвета очень сдержана. Музыка и живопись. Строится на одних и тех же принципах, только инструменты воплощения разные. Чтобы было понятнее, я приведу пример на музыке. Допустим, мы хотим спеть песню другого автора, ну или сочинили свою. Что мы делаем в начале? Определяем тональность песни, в которой нашему голосу будет комфортно петь. Если тональность чужой песни нам не подходит, значит мы транспонируем ее под свой голос, понижаем или повышаем. Вот эта среда тональности держит в правильной гармонии песню или картину, неважно. Второе. Мы определяем ритм произведения, который хотим исполнить. В картине это светотеневые массы, то есть свет и тень. То есть где темнее, где светлее. И только на третьем этапе мы разучиваем ноты, их высоту и длительность. В живописи, значит, работаем с цветом краски, с ее высотой. Ярче или бледнее. Показываю на примитивном примере, про теневые массы. Любые массы предметов имеют как собственные тени, так и общие. Например, вот имеется гроздь винограда. Каждая виноградинка, это шарик. Но все эти шарики вместе, тоже составляют геометрический объект, допустим сглаженный конус. Каждый шарик будет иметь собственную тень. Но также и конус, будет иметь общую тень, невзирая на шарики. Этого можно достичь двумя способами. Первый. От частного к общему. Закрасить тень каждого шарика. Ближе к свету, тень светлее, дальше от него темнее. Этот первый способ, имеет погрешность на ошибку, так как, можно не угадать по светлоте и темноте. Второй способ, рисовать от общего к частному. Сначала, я крашу большие массы тени, в данном случае, общую гроздь винограда. С одинаковым нажимом карандаша, заштриховываю шарики винограда. Получается, там где карандаш повторно закрашивает ягоду, он становится темнее. Где штрихует на светлом месте, соответственно, выглядит светлее при одинаковом нажиме на карандаш. Второй способ предпочтительнее, так как не дает ошибиться при нанесении собственных теней по светлоте и темноте общих теневых масс. Первый сеанс. Рисунок, имприматура. Театр начинается с вешалки, картина с рисунка. Благо мне не нужно сочинять песню, композицию картины, за меня ее сочинил автор. Мне нужно лишь разучить и повторить ее. Рисунок. Грунт на холсте акриловый. Можно обвести его темной акриловой краской. Я решил побаловаться цветом, пока акриловой краской. Для листвы, намешал на белилах бледно-зеленый цвет. Аналогично красные, синие, желтые цветы, крашу разжиженными акриловыми красками. Повторюсь, цветом закрашивать не обязательно. Достаточно обвести контур, чтобы он был виден на стадии первоначальных слоев картины. Акрил сохнет быстро. Приступаю к работе с масляными красками. Имприматура. Тонирование холста. Краска. Сиена сжёная, полупрозрачная. Имеет красно-коричневый цвет. На стадии имприматуры и первой подмалевка никаких мелких кистей, никаких прописок деталей. Этой же краской, сиеной сжёной, обозначаю общие теневые массы. Горшок, правую часть массы цветов и левую часть фона. Все, тональность задана. Теперь, этому слою нужно просохнуть. Второй сеанс. Фон, световые и теневые подкладки. Во втором сеансе, к сиене с жженой, добавляю две краски. Травяная зеленая, прозрачная, и охра золотистая, полупрозрачная. Замешиваю два оттенка. Это травяная зеленая, с охра золотистой, в которой тоже добавлена капелька сиены жженой. Получается цвет желтоватой грязи. И второй оттенок сиена жженная с травяной зеленой. Получаю болотный цвет. Этими красками закрашиваю фон. На палитре две краски в чистом виде: травяная зеленая и сиена жженая Также две смеси болотная и грязно-желтая. Еще беру белилы титановые. Всеми этими красками, где смесями, где чистыми, рисую рисунок. Также не уделяя пока внимания деталям. Зелень цветов, веточки, листья, бутоны. В цвета зелени ввожу немножко белил. Вот так примерно выглядит рисунок зелени букета, верхний фиолетовый тюльпан, болотная смесь краски в собственной тени и белила в свету, крупные центральные цветы, тюльпаны, маки, розы. Их просто закрашиваю белилами по направлению лепестков. В цвету цветков, белелы накладываются более пастозно. Тени разжижены, или вообще не залезаю, оставляя пропуски, чтобы просвечивала имприматура. Имприматура держит всю тональность полотна. Вот такой финал второго сеанса у меня получился. Смотрите, никаких выписанных деталей, только общий рисунок, но уже с первоначальными, светотеневыми массами. Впоследствии, тени будут усиливаться. Все, поставил сушиться. Третий сеанс, фон и тень. Третий сеанс короткий, здесь все очень просто. Сиену жженую смешал с кобальтом зеленым. Закрашиваю весь фон, прозрачно, тонко, втирая в холст. Позволяю заезжать на сам рисунок, по краям и в теневой части полотна. На примере верхних правых тюльпанов, показываю, как этой же грязноватой коричневой смесью, я залезаю в тень цветов в правой части букета, также во все тени остальных центральных светлых цветов. Вот теперь смотрите, что получилось после этого короткого сеанса. Из фоновой мути как бы вылезла центральная часть композиции на передний план. Все полотно имеет общую тональность, пока нет никакого цвета и деталей. Все три сеанса это подготовка света теневого подмалевка перед письмом. Эти этапы, главнее, чем прописка деталей. Это фундамент, на котором будет строиться дом. Но зато посмотрите, картина задышала, она оживает. Поставил сушиться дней на пять. Четвертый сеанс. Введение цвета. В этом сеансе, придется поработать подольше. Хотя можно писать эту стадию и два, и три дня, постепенно работая с каждым объектом. Если не успеваю написать сегодня. Можно продолжить на следующий день, так как предыдущие слои все сухие. Палитра цвета. Как я уже говорил в начале, в таких картинах нет ярких или кислотных цветов. Внимательно разобрав цветные краски на оригинале полотна, я пришел к выводу, что палитра весьма скромная. Хотя и выглядит очень цветно. Вот что у меня получилось. Кобальт синий спектральный. Охра красная. Сиена жженая. Кадмий красный светлый. Белила титановые. Составлю четыре оттенка. Сиена жжены с охрой красной, получаю коричнево-красную смесь, больше коричневой. Вторая смесь охра красная с кадмием красным. Два серых цвета. Это первые два добавляется кобальт синий спектральный и замешивается на белилах. Один цвет серого получился с синеватым оттенком, второй с красноватым. Этими четырьмя оттенками красок, рисую мраморный узор на столе. Закрашиваю коричневатым оттенком вазу. На вазе, темные места и прожилки, рисую кобальтом синим. Далее, по полочкам, вернее, по цветочкам. Синие цветочки с левой стороны. Кобальт синий в чистом виде, или с белилами. Можно и без белил, оставляя светлые места от имприматуры. Аналогично синей краской, рисую два цветка в тени у горлышка вазы. Белило в тени, можно вводить чуточку, лишь обозначая контур лепестков. Тюльпан, который находится в теневой части картины. Здесь все просто. Коричнево-красной краской, который писал вазу. Просто рисую тюльпан, вернее его узор и лепестки. Все светлые узоры этого тюльпана, не трогаю. Они остаются из прежнего слоя. Зелень цветочного букета. Итак, в цвету листьев я крашу кадмием желтым. Веточки рисую, где травяной зеленый, где коричнево-красной смесью с палитры. Продолжаю рисовать листу. Почему я говорю рисовать? Потому что я именно рисую как карандашом, только жесткой кистью с коротким ворсом. Листья, сначала закрашиваю сплошным зеленым или глауконитом, и круглой, тонкой кистью, рисую прожилки и зубчики, но совсем не детально, лишь слегка обозначая их. Самые верхние цветочки. Коричнево-красной краской, рисую лепестки. Что еще хочется сказать? Я совсем не стараюсь попасть в цвет, который вижу в оригинале. Во-первых, глаза обманчивы, во-вторых, у меня два монитора. И на обеих, разные оттенки одного и того же цвета. Я даже распечатал эту картинку в хорошем качестве и получил совсем другие цвета, в отличие от мониторов. Значит, поступаю так. Если объект фиолетовый или сиреневый, значит это где-то между синим и красным цветом. Вот я и беру примерно чистую синюю и красно-коричневую краску с палитры. Впоследствии цвет можно подогнать обобщающими цветными листировками, а пока просто цветная грязь. Белые цветочки тема сложная, если их видеть белыми, но такого не бывает. Белые лепестки этих цветков пишу серыми смесями с палитры, подмешивая где чистый кобальт, где красную и даже зеленую краску. Белилами подчеркиваю лишь контур лепестков. Интересный цветок слева от белых, он желтоватого оттенка и его лепестки очень нежные, воздушные. Никакого желтого в чистом виде пока не беру. Капельку кадмия желтого, подмешал в белило, той же тонкой стертой кистью, на кончике она заостренная. Аккуратно рисую от края лепестка, к центру цветка прожилки. Розовая роза, ниже желтого цветка, она именно розовая. Хороший розовый цвет, можно получить, из краплаков, но пока забываем о лессировочных красках, они придут на помощь в конце. Значит, рисую этот цветок кадмием красным светлым, который тоже есть на палитре. В цвету цветка, я позволил ввести белила. В последующем краплак на белило ляжет своим чистым розовым цветом. Тюльпан, который чуть ниже этой розы, рисуется аналогично верхнему, фиолетовому тюльпану. Синяя. Красно-коричневая, коричневая, красная краска. Вот посмотрите, как выглядит картинка в целом. Она уже смотрится цветной. Цветы, в которые я уже ввел предварительный цвет, ни один из них не вылез из картины и не пропал в ней. Но естественно, пока ни один цветок не засиял своей красотой. Это сделают впоследствии чистые акценты, детали, блики и лессировки. Еще раз показываю палитру. Цветов краски по минимуму. Масса красок тоже небольшая. Экономия. Маки очень интересные и чуточку сложные цветы по конструкции лепестков. Лепестки у них словно мятая бумага. Не выписывая никаких деталей, я также создаю цветную подложку теми же красками. Синяя, красно-коричневая, кадмий-красный, аналогично предыдущим цветкам. Красный мак, Больше кадмия красного и чуточку синей краски в теневых складках каймы цветка. Розовая роза. То же самое, что розы выше. Цвета такие же, красный, синий, в цветах белило. Иногда смягчаю границы мягкой кистью. Верхние желтые тюльпаны. Кажется, они наворочены в своей цветастости. Я так сначала думал. В процессе работы, оказалось, они намного проще в своем рисунке, чем, скажем, белые розы. Взял кисть, которая похожа на карандаш, и начал рисовать сразу узор красно-коричневый, коричневый-красный, синей краской. Чуточку подрисовал кадмием красным, добавлял желтый в некоторых местах. Фон я не дотянул по глубине и темноте, закрашиваю фон. Тут уже действую никак в подмалевке, размашисто, а стараюсь аккуратно обводить весь рисунок с цветами. Это финал картины, после четырех сеансов ее написания. Кажется столько, много всевозможных цветов краски и их оттенков, но это только кажется. Так как вы видели, палитра цвета красок скромная, никаких кислотных и ярко кричащих цветов не было. Все, картина должна просохнуть. Пятый сеанс. Прописка деталей. Палитра красок та же. Вот этой палитра цвета, я буду уточнять детали на картине. Уточняя детали, я не перекрашиваю объект, допустим листок полностью, а именно рисую прожилки, подчеркиваю светлые или темные места. Именно подчеркиваю, как слово в тексте. Совсем мелкие детали не просто писать, тем более кистью, которой я работаю, кисть номер два, круглая. Показываю, как провести тонкую линию и в чем фишка. Если просто макнуть кончиком кисти в краску, даже разбавленную, то будет получаться прерывистая линия. Нужно Заполнить весь волос кисти краской, как чернилами авторучку. Краску я не разбавляю. Смачиваю или смываю кисть от предыдущей краски растворителем, вытираю об тряпочку. Затем макаю ее в тройник, излишки вытирая тряпкой. Затем всей плоскостью волоса набираю краску, как бы впаивая ее. Вот теперь легко провести линию кончиком кисти. Очень сложно описать создание каждого листка или веточки. Лиссировка по мокрому. Завитушки зелени. Беру на кисть белила, рисую завитушки зелени, кончиком кисти, тонкой извилистой линией. Затем, макаю кисть в растворителе, смачиваю ее тройником и провожу уже не кончиком, а плоскостью волоса по белым линиям. Так как плоскость кисти немного шире своего кончика, то она полностью закрывает белую линию, не закрашивая ее. Эта белая линия оказывается посередине зеленой линии и приобретает оттенок зелени. Все просто. Как я уже говорил, белые цветы самые сложные. Но так как уже присутствует цветная подложка, без деталей, просто подчеркиваю детали. В тени также идет кобальт синий, прозрачно. В цветах и прожилках лепестков берила, можно светло-голубой смесью. Сложно описывать свои действия после написанного. Я рисую интуитивно, особо не задумываясь, в какую краску лезть кистью. От этого и трудности с анализом происходившего ранее. А чувство в живописи и постановка руки, у каждого своя. Нежный тюльпан на переднем плане, красивый зараза, но вся его красота в простоте написания, его форма и светотень была написана еще в первоначальных подмалевках. Сейчас я просто кадмием красным, светлым и коричнево-красной смесью, украшаю прожилками цветок. Учитываю, что по этим светлым красным прожилкам, в дальнейшем, когда буду работать с лессировками, пойдет более темная красная краска, краплак. Тональность полотна абсолютно не изменилась, хотя картина стала сочнее и ярче. При прорисовке деталей я абсолютно не задумывался о светотени картины. Это было заложено на ранней стадии работы. Все, просушиваю этот слой после пятого сеанса. Шестой сеанс. Листировка, уточнение цвета и тона. Завершающая стадия работы самая интересная, но не самая сложная. Сейчас нужно будет изменить цвет и тон отдельных объектов и привести картину к общему знаменателю в тоне. Начну с вазы. Ее тон, по сравнению с оригиналом, светлый. Две краски, Марс оранжевый прозрачный и Марс желтый прозрачный. В самом названии, есть слово прозрачный. Это говорит о том, что я не буду писать этими красками, а буду покрывать ими объекты, как лаком. Просто покрываю Марсом оранжевым всю вазу. Марс оранжевый, в тонком слое, усиливает тон, делает темнее, но ваза также, остается красно-коричневая, то есть цвет не меняется. Этой же краской немного прошелся по рисунку стола. Теперь, беру марс желтый прозрачный. Эта краска имеет золотисто-желтый цвет в тонком слое. Также, не выписывая никаких деталей, лиссирую зелень цветочного букета. Все белые блики становятся желтоватыми, и это действие приводит в общую тональность всей листвы. Закрасив всю зелень и белые цветы марсом желтым, перехожу на другую палитру. Краплаки. Краплаком фиолетовым, также на лаковом растворителе, прозрачно крашу верхний тюльпан. Тюльпан приобретает фиолетовый тон. Краплаком красным, прочным, немножко подчеркиваю рисунок на желтых тюльпанах. Далее, краплак розовый прочный. Это краска для розовых роз. Также, покрываю обе розы листировкой. Синие цветочки справа. это листировка кроплаком фиолетовым. Всевозможные мелочи, улитка, жук на столе, капельки воды на цветах, рисую поверх законченной работы. Скажу сразу, что картину можно писать до бесконечности, но нужно вовремя остановиться. Конечно, я не стремился, сделать точнейшую копию в цвете и тем более, не отрабатывал мельчайшую детализацию объектов. Для этого, нужно было изучать каждый миллиметр оригинала картины. Не зная руки мастера оригинала, я нашел свой подход в написании этого полотна. Резюмирую весь процесс работы. Итак, первый сеанс, имприматура, тонированные полотна, красно-коричневая, обобщающая закраска поверхности с общими теневыми массами. Второй сеанс. Светотеневые подкладки. Третий сеанс. Уплотнение фона и уточнение собственных теней объектов. Четвертый сеанс. Введение цвета или цветной подмалевок. Пятый сеанс. Письмо деталей. Шестой сеанс. Доведение объектов, до нужного цвета, и картины в целом, до обобщающего колорита. Листировки. Благодаря такому подходу, я немножко растянул работу во времени. Но это, не позволило мне ошибиться, в общей гамме картины. Изначально, имея одноцветный, свето-теневой фундамент, в дальнейшем, рисуя цветными красками, никогда не вылезешь из заданного тона. Тем более, если этот тон, с самого начала, держится на одной краске. Всем любителям живописи, желаю творческих успехов. До новых встреч!